Здравствуйте! Сегодня мне необходимо доработать конструкцию крепления трансовых колес на этой надувной лодке. Крепления под трансовые колеса были сразу установлены по моей просьбе на заводе-изготовителе данной лодки. Вот так выглядят эти трансовые колеса на этой лодке. Снимаются они очень легко и быстро. Но мне необходимо переделать эту конструкцию, чтобы эти колеса еще крепились и в верхнем положении. А так они не предусмотрены для крепления в верхнем положении. Их необходимо при спуске на воду сразу снимать и ложить их в лодку. Давайте подождем, что здесь не дает. Вот, вот видим, здесь не дает фиксатор. Подтачиваю здесь ничего не хочу. И сейчас хочу открутить эти все четыре болта. И поставь сюда небольшую такую резиновую прокладку. Вот теперь мне необходимо все это переделать. И так приступает к переделке данной конструкции крепления трансовых колес к этой лодке. Одно колесо я уже подогнал. И сейчас второе буду подгонять. Положим здесь резиновую прокладку. Две вот таких еще утолщенных прокладки. Вот они. И здесь две. Это где-то в общей сложности около 6 миллиметров. Это текстолит. Здесь 5 миллиметров. А в этом сделал клин. Полтора миллиметра где-то. Подгонка должна быть ровненько так. Вот. Ставлю вот эту текстолитовую прокладку. Теперь ставим этот кронштейн для крепления колес. Вот этим утолщением вниз ставим чтобы не перепутать. И купила такие гайки с заглушкой, чтобы вода сюда не попадала на резьбу. Наживляю их. До этого болты. С той стороны под прокладку и с этой стороны промазал силиконовым герметиком, чтобы вода не попадала сюда. Иначе транец весь разбухнет, если вода попадет. Все затянул. Ставлю это колесо на место. Это рабочее положение лодки, в котором буду передвигать лодку к источнику плавания. Теперь попробуем верхние поставить, как они будут в дальнейшем. Раз, все, стало. И второе колесо так же самое. Все. Вот так колеса будут в рабочем положении уже на воде. Колеса обращены вовнутрь лодки. Если они будут наружу, то мотор могут они создавать помеху. А так вовнутрь никакой помех они создавать не будут. Хорошо и надежно закреплены, не упадут. Не надо их ложить в лодку ничего. Вот они на месте, а так будут теперь находиться. Теперь давайте глянем поближе сбоку, как это все выглядит. Здесь перестает вот плотно, как видим. И в этом месте также. Здесь фиксирует. Вот такой фиксатор стоит. Вот. Раз. Все. Зафиксировалось. Все. Никуда они не вылезут. И с внутренней стороны посмотрим. Вот такие взял здесь болты. И на герметик посадил. Вот как группер. Возможно, это видео будет востребованным. Кто желает закрепить трансовые колеса на лодку и не знает как. С вами был канал Делаем Сами 36. Подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. До свидания.